Статистика компании bitinvest.ca. Участников на данный момент 2517 человек, проинвестировано более 8 миллионов рублей и выплачено более 3 миллионов. Также мы видим последние депозиты, последние выплаты топ-префералов. Но я сейчас перейду в свой личный кабинет, чтобы сделать выплату с проекта и создать новый депозит. Друзья, вот так выглядит наш личный кабинет. Как мы видим, сумма депозитов в этом проекте у меня составляет 70 тысяч рублей. Заработала, друзья, в этом проекте уже более 200 тысяч рублей. Выплачено с этого проекта у меня 148 тысяч. Друзья, также в этом проекте я зарабатываю без вложений, то есть на реферальной программе. Прибыль с партнеров на данный момент у меня составляет более 30 тысяч рублей. На балансе у меня 100 тысяч. Друзья, сейчас я сделаю выплату с проекта. Проверим проекта платежеспособности платежную систему я выбираю Kiwi, сумма для выплаты 100 259 рублей. Моя заявка выполнена, давайте я перейду в операции. Статус у моей заявки обработана, давайте я перейду в свой Kiwi кошелек. Как мы видим, деньги мне поступили плюс 100 259 рублей. Выплата с проекта BitInvest. Друзья, проект платит. Но и так как проект платит, сейчас я создам новый депозит. Сегодня, друзья, я буду инвестировать 100 000 рублей. Захожу я на 9-й тарифный план, тот 600% за 24 часа. Начисление прибыли каждый час. Инвестируя 100 000 рублей, платежную систему я выбираю пр. Друзья, сейчас 100 тысяч рублей я переведу на данный PR кошелек, и мы с вами продолжим. Моя заявка отправлена администратору на проверку.